Во время он обе Иисус во дни во церкви уча, ночью же исходя во дворяшеся в горе нарицаеме Елеон. И все люди из утра прихождаху к нему во церковь послушать его. Приближавшеся же празднику Пресног, глаголем и Пасха, и искав у и книжницы, как бы убили его, боякуся людей, в ниде же сатанаво Иуду нарицаемого искореот, сущал числа бою на десяте, и шет глагола архиреем и воеводом, как и его предаст им. И возрадовавшися, и совещавшие ему сребреники дати, и исповеда, и искаши удобно времени, да предаст его им без народа. Прииди же день у пресноков, вон же подобаши жрете Пасху, и посла Петра и Иоанна рек, Шедша уготовает нам на Пасху до да Ямы.